приветствует всех, кто находится по ту сторону экрана. Меня зовут Аделья Шемилова. Сегодня вы узнаете. Казанский университет знакомит с поэтическим наследием Гавриила Державина. Что такое казанская модель ЮНЕСКО? К чему приведет прецизионная медицина? В рамках года Льва Толстого в Республике Татарстан и к 275-летию за дня рождения Гавриила Державина. 8 сентября в Музее истории КФУ открылась выставка ода Державина Бог» в каллиграфическом воплощении. Подробности с мероприятия смотри в нашем в следующем сюжете. 8 сентября в музее имени Николая Ивановича Лобачевского Казанского федерального университета состоялось открытие выставки «Ода Державина. Бог в каллиграфическом воплощении». Выставка приурочена к 275-летию со дня рождения Гавриила Державина и открывает целый цикл мероприятий, посвященных выдающемуся российскому поэту и государственному деятелю. Первыми экспозицию оценили почетные гости во главе с ректором КФУ Гафуровым. Гавриил Иванович, если вы знаете, наверное, из истории он не учился в нашем в университете императорском, тогда его просто не было. Он один из первых выпускников. лице или гимназии правильно, сейчас лицей его называют, которые называли гимназией. Участие в открытии также приняли участники Казанского международного фестиваля мусульманского кино. В числе гостей был голливудский режиссер-документалист Шон Стоун. Автором идеи и концепции выставки является заслуженный работник культуры Республики Татарстан Альфия Рахматуллина. Именно благодаря ей выставка была открыта в Казанском федеральном университете. В центре внимания выставки Ода Державина «Бог каллиграфического воплощения» – одно из самых известных произведений Державина, написанное им в 1784 году. Выставка Ода Державина «Бог каллиграфического воплощения» воплощении приурочены к ежегодной международной научно-практической конференции «Державинские чтения», которая проходит в Казанском университете совместно с Российским государственным университетом юстиции. В этом году будет 275. Было бы, мы говорим, будет, потому что он всегда с нами, поскольку мы ежегодно работаем «Державинские чтения». В преддверии главного события 12 сентября в главном здании Казанского университета стоится про наука Ночь в императорском, которая будет посвящена Льву Толстому и Гавриилу Державину. Державинские чтения пройдут в Казанском федеральном университете с 12 по 14 сентября. Официальное открытие стоится 13 сентября в императорском зале КФУ. Среди гостей президент Татарстана Рустам Минниханов, ректор Всероссийского университета юстиции Ольга Александрова, ректор КФУ Ильшат Гафуров, митрополит Казанский и Татарстанский Феофан, мувти Республики Татарстан Камиль Хазра. В этот же день состоится возложение цветов к памятнику Гавриила Державина. Диана Шилова, Владимир Нелюбин, универ -Ньюс. Казанский федеральный университет организовал мероприятие «Казанская модель ЮНЕСКО». Форум привлек представителей правительства Татарстана и организации объединенных наций. Подробнее в сюжете Артема Тупичкина.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 стала вчерашним днем. Уже сегодня мир имеет возможность начинать лечение гораздо раньше, потенциально даже до появления первых симптомов заболевания. Появились инструменты для того, чтобы эффективно прерывать болезнь на максимально ранних стадиях и предотвращать ее развитие. Об этом пошла речь на состоявшемся в КФУ симпозиуме. О ее подробностях расскажет наш корреспондент.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 В картина оздоровительном лагере Буревестник состоялось открытие сезона осенних смен. Участие в смене приняли студенты Инженерно-технологического, юридического факультетов и факультета математики и естественных наук Елабужского института Казанского федерального университета. Совсем скоро состоятся посвящения в студенты для других направлений Елабужского института Казанского федерального университета. Софья Иванова, Сирена Иванова, Айдар Салихов, Универньюз.